Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И вы знаете, если смотрите меня достаточно давно, что я привык вам говорить только правду обо всем, что происходит в Польше. Так вот сейчас я хочу рассказать вам правду о том событии, невероятном событии, которое произошло буквально на днях, Событий, которое может сделать Польшу одной из ведущих стран Европы и мира, как бы фантастически это не звучало. Я всегда вам говорю правду, независимо от того, происходят в Польше негативные события, либо позитивные. Не верите, посмотрите мои предыдущие видеоролики, в которых я говорил о минусах, которые сейчас происходят в Польше. Но в этом видеоролике я скажу вам об огромном плюсе, который меня сейчас честно, шокировал. Если вы заинтересованы во всем услышанном, то обязательно досмотрите это видео до конца, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, жмите на колокольчик, делитесь ссылками на это видео с друзьями и пишите комментарии под этим видео после его просмотра. Также, если вы заинтересованы в достойных вакансиях в Польше, которые мы сейчас предоставляем на любой цвет и вкус, то проходите по ссылочкам, которые в описании к этому видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Чтобы не пропускать актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус, там же вы найдете все описания, подробное описание работ, которые мы сейчас предоставляем: как для разнорабочих, так и для специалистов. Также вот по этой ссылочке тоже будут все подробные описания вакансий. Устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! спонсор этого выпуска мгновенные денежные переводы в украину споко платите любой европейской картой или бликом даже если вы в украине можно вывести остаток денег с польской карты без кода СМС. получайте на все карты украины или наличными в одном из 50 тысяч отделений россии беларуси грузии и других стран всегда замечательный курс сейчас равен одному злотому или же 7 гривнам 18 копейкам комиссия в всего 5 злотых 99 грошей за любую сумму. Но это только до 31.07.2020. Ознакомиться с сервисом и скачать приложение можно, пройдя по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Обязательно проходите и ознакомьтесь, друзья. Как бы странно это ни звучало, но на днях было принято... Категорическое и конечное решение о том, что Польша получит помощь в размере 160 миллиардов евро от Евросоюза, начиная с 2021 по 2027 год. Из этих 160 миллиардов, 126 миллиардов будут абсолютно безвозвратными и только 34 миллиарда евро нужно будет Польше вернуть Евросоюзу там, в течение примерно 10 лет. Ссылочка на статью на эту тему будет в описании к этому видео. Проходите и если вы мне не верите. А то, что вы в это не поверите сразу, я не удивлюсь, потому что во многих своих предыдущих видеороликах я говорил, что отношения Польши и Евросоюза очень напряженные. Были и до этого, а сейчас стали еще более напряженными. Все началось с того, что Польша отказалась брать к себе мигрантов из таких стран как африка афганистан то есть африканских и восточных стран не только Афганистан, но и других стран где происходят военные конфликты так вот польша на отрез отказалась брать этих людей к себе как беженцев то есть помогать им тут деньгами и так далее в то время как остальные страны евросоюза их берут из-за чего там падает уровень жизни растет преступность и так далее а также польша польское правительство Крайне негативно относится к ЛГБТ-сообществам. А президент Анджей Дуда не хочет разрешать в Польше однополые браки. Хотя во всем Евросоюзе это уже принимается. Более того, это становится в порядке вещей. Как бы страшно это ни звучало, Польша идет против всего этого. Также последней каплей было то, что Польша отказалась то есть категорически негативно восприняла новость о том, что Евросоюз будет требовать, чтобы такие страны, как Польша, Литва, Чехия, э, то есть страны, наименее пострадавшие от вируса, помогали тем странам, которые пострадали наиболее, таким как Италия, Испания, Франция и так далее. То есть более в экономическом плане развитым странам. Страны, такие как Польша, Литва, Чехия еще там несколько стран, должны были бы помогать финансово, то есть платить безвозвратные дотации. Именно такие требования буквально месяц назад еще выдвинул Евросоюз странам Восточной Европы, в том числе и Польши. Германия особенно на этом настаивала, и вот сейчас Германия буквально несколько назад стала председательствовать в Евросоюзе, ее очередь пришла, и все указывало на то, что Польша может забыть про какую-либо помощь, потому что она, во-первых, Одна из тех стран, которая наименее пострадала от вируса, во-вторых, она постоянно идет в разногласия с Евросоюзом, не хочет выполнять требования Евросоюза, плюс она отказалась помогать, от, от нее требовали помощь, а польское правительство категорически негативно восприняло требования о безвозвратных дотациях. Ну и как все мы наверняка знаем, во всяком случае большинство из нас, дотации, которые платились в Польше начиная с 2006 года, закончились полностью в 2020 году. То есть все указывало на то, что польская экономика будет падать, никаких дотаций нету, плюс наступил кризис и еще от нее требуют действия. Денег. И, скорее всего, она начнет платить, потому что некуда будет деться. Но чудесным образом платить будут дальше Польши. И это будет наибольший вброс денег в польскую экономику за всю ее историю, за такой короткий период. Хочу напомнить, что с 2006 года по 2020 180 миллиардов евро было выплачено польской экономике. Часть этих денег достаточно существенную Польша должна будет вернуть в течение определенного времени. А сейчас будет выплачено 160 миллиардов евро в течение шести лет буквально и большую часть денег Польша вообще не должна будет вернуть что реально на фоне кризиса глобального наступившего и если взять во внимание то что польша и так пострадала наименее всех других стран евросоюза от вируса плюс будет получать наиболее всех других стран евросоюза от дотаций денежных то все эти факторы указывают на то, что Польша реально может в ближайшие годы обогнать ведущие страны Евросоюза, догнать и обогнать их по экономическому развитию. Ведь она и так уже к этому приближалась. А сейчас это стало реально как никогда. Например, в ближайшую Германию. Польша реально может в ближайшие годы как минимум догнать, а то и обогнать благодаря вот этим всем невероятным законам, которые принимаются в плане такой невероятной денежной помощи в Польше, направленной на борьбу с последствиями пандемии. <смех> как бы абсурдно это не звучало, пандемии, которой в Польше ну, практически не было по сравнению с той же Италией, Францией и так далее. Но те страны получат, если что-то получат, то гораздо меньше, чем Польша в разы. Понимаете, друзья? И создается логический вопрос, как такое возможно? Как такое возможно? Просто вот я сам был в шоке, но... Если смотреть поверхностно, то это абсолютно нелогично, то, что происходит. да? То есть ничто абсолютно не указывало на то, что это произойдет. То, что Польше сейчас будет платиться денежная помощь, направленная на борьбу с последствиями пандемии. Причем это будет помощь, которая будет в разы больше, чем будут получать другие страны Евросоюза, которые гораздо больше пострадали от, от пандемии. Плюс Польша постоянно на ножах с самим Евросоюзом. Где же найти ответ на этот вопрос? Ответ на мой личный взгляд, по моему личному мнению, возможно, я не прав, я могу ошибаться, как любой живой человек, но нужно вспомнить очень значительное событие здесь, чтобы найти ответ на этот вопрос. Событие, которое произошло в конце июня 2020 года, которое заключалось во встрече президента Польши Анже Дуды с президентом Америки, конечно же, Дональдом Трампом. В конце июня 2020 года они встретились. Happy birthday, Совместную пресс-конференцию польский президент Анджей Дуда начал с поздравлений Трампу. Он сообщил, что приехал не с пустыми руками, а привез, как расценили многие присутствующие, подарки. До этого тоже у Польши и США были очень теплые отношения, дружеские, конечно же, построенные только на выгоде, а не из-за того, что там польский народ такой классный, Америка их любит. Нет. Только на выгоде, потому что у Польши, во-первых, потому что у Польши очень выгодное местоположение стратегическое вообще на карте мира она находится у самых границ бывшего Советского Союза у нее есть сухопутная граница с Россией, есть непосредственный выход в Балтийское море, через которое тоже есть выход в Россию, как все мы прекрасно знаем, также граничит с Беларусью, с Украиной, в общем для НАТО и для США это очень важная стратегическая точка для того, чтобы решать свои геополитические проблемы ни одна другая страна Евросоюза не поможет американцам решить настолько эффективность эти проблемы и настолько сильно повысить свое господство военное в регионе, ни одна другая страна не поможет это сделать настолько, как Польша. Ни Германия, ни Франция, э, ни Великобритания, ни Италии близко в этом плане не стояли. И близко, друзья. Кто бы там что ни думал, кто бы там что ни говорил. Польша, как сообщил Дуда, позволит США разместить на своей территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников МК-9. В подписанном в среду соглашении были также подтверждены объявленные ранее планы США увеличить численность американских войск в Польше на одну тысячу. Сейчас там уже размещены около 5 тысяч американских военных в рамках операции НАТО. Кроме того, Польша берет на себя обязательство обеспечить развертывание штаба дивизии США и создать необходимую инфраструктуру для бронетанковой боевой группы. И поэтому сейчас из всех стран Евросоюза американцы больше всего поддерживают Польшу. Более того, Трамп прямо выразился на встрече в плане Германии, к примеру, то, что они вот покупают газ у России, да, а в бюджет НАТО на увеличение военной мощи дают очень мало денег. В то время как Польша наоборот сейчас начнет уже буквально в конце лета покупать в основном газ и другие природные ресурсы у США, а не у России. Плюс она гораздо даже больше, чем Германия сейчас будет давать военный бюджет. Как указано в совместной декларации, Соединенные Штаты и Польша продолжают укреплять сотрудничество в области безопасности. Польша обеспечит базирование и инфраструктуру для поддержки военного присутствия еще около тысячи американских военнослужащих. Этот проект будет финансировать польское правительство. США не понесет затрат. На строительство военных объектов Варшава готова потратить от полутора до двух миллиардов долларов. Об этом глава Польши заявлял еще во время своего февральского визита в США. «Одно из соглашений, которое я подписал, касалось вопросов безопасности и военного сотрудничества. Как ранее упомянул Дональд Трамп, в Польше будет увеличено присутствие американских войск. Надеюсь, это сотрудничество будет развиваться как численно, так и с точки зрения инфраструктуры. Это очень важно. Спасибо вам за решение разместить штаб дивизии в Польше. Военное присутствие в Польше будет увеличено за счет переброски сил из Германии или других стран. Э, ну и это только вершина айсберга. Также есть другие многие политические факторы, которые влияют на очень теплое отношение США к Польше. Мягко говоря, очень теплое, если не сказать, что э, реально дружеское. дружеское. А, США, а США, друзья, это... Кто бы там, опять, что ни говорил, супердержава, единственная официально признанная супердержава в мире. У них есть печатный станок, который печатают резервную валюту. В этом плане они, естественно, господствуют на нашей планете. И никакая ни Германия, ни Британия, никто рядом не стоял. И те страны, которые будут дружить с такой страной, у которой есть этот печатный станок, Конечно же, те страны в перспективе обойдут всех, обойдут всех. И Германию, и кого угодно. И вот то, что сейчас произошло, это историческое событие. Возможно, это не сильно оглашается в СМИ. Но, друзья, вот запомните мои слова здесь и сейчас. Поставьте лайк под этим видео, чтобы оно добавилось к вам в понравившееся. И вы через несколько лет его посмотрели еще раз. И тогда вы поймете, насколько... Польша выросла в экономическом плане, хотя она и так уже на очень серьезных позициях находится и сейчас, в 2020 году. Но посмотрите в 2025 это видео. И если те из вас, кто сейчас усмехается, слышав, что Польша реально, скорее всего, обгонит даже, если не обгонит, то как минимум догонит Германию в экономическом плане к 2025 году, а то и раньше. Тогда через несколько лет вы увидите это видео, вы поймете, что был прав. Как бы вы сейчас там не смеялись и не улыбались. Потому что Польша под крылом Штатов. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. И этим все сказано. По-другому никак не объяснить, то, что сейчас Польша будет получать такие дотации, абсолютно ничего на это не указывало, абсолютно ничего. Это можно только объяснить звонком из Вашингтона, который поступил в европейское правительство, где четко сказали что Польше будем помогать. И не интересует, как. Это, опять же, в очередной раз указывает на то, что структура под названием Европейский Союз, она нифига не самостоятельная. И весь Европейский Союз, конечно же, находится под штатами. Еще раз это доказывает, соответственно, это. Вот такое видео, друзья. Если вы другого мнения, либо такого же, не важно, пишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, на ваш счет, почему сейчас произошло такое нелогическое событие, как возобновление додаций плюс Польша? стране, которая так получала долгое время дотации, больше, чем любая другая страна Евросоюза, теперь будет получать опять больше, чем любая другая страна под предлогом того, что эти дотации будут направлены на борьбу с последствиями пандемии, которой в Польше практически не было по сравнению с другими западными странами Евросоюза. Как такое могло случиться, как не с подачей США? Пишите свое мнение в комментариях. Опять же напомню, делитесь ссылками на это видео с друзьями, подпишитесь на этот канал, если не подписаны, жмите на колокольчик, проходите по ссылке, в описании к этому видео там будет также ссылка на мой второй youtube канал под названием жуткая планета в канал обо всем загадочном и неизведанном на нашей планете и не только если вам эта тема интересна то подписывайтесь на него и уверен вы не пожалеете также проходите по вкладочке спонсорство на под этим видео ознакомьтесь с коротким видеороликом который там все кто с ним ознакомится, будут знать как присоединиться к моему закрытому telegram сообществу work and life top secret все кто там будет состоять будут получать эксклюзивную информацию которой как нигде никогда не будет в открытом доступе, так и она будет в первую очередь там в открытом доступе, а потом уже в других интернет-источниках. Это будет информация о работе и жизни за границей и, конечно же, в Польше в том числе. На этом у меня все. С вами был канал Work and Life. Я его ведущий Антон Белюк из Польши, прекрасного города Белосток. Берегите себя и, надеюсь, до скорых встреч за границей, друзья. Пока!